Я не знал, сколько я своих друзей. Это шо за карта, слышишь? Погнали, босса, босса, босса. Босс. Я впервые, кстати, такую карту вижу. Я без. я без. Я без рофлов. Синяя карта. Какая синяя карта? Я впервые такую карту вижу в ХГ 2 на 2. Это Давай, не... иди босса, мончи. Это не синяя карта. Не, ну видишь э, синий туман, то есть не красный, как обычно. Где туман? По краям? По да. краям. По краям карта синий туман или где? Да. Не карты а экрана ну да убивайте у этого босса уже ну что ты там не считаешь я рас рассматриваю нет? да что рассматриваешь ты же удивился я не могу ну, да посмотреть. потому что я такой карты по моему ни разу не играл. всем привет просьба поставить лайк и если интересен контент подписаться на канал в описании будут ссылки на два видео это билд на самострелы в Проклятых Подземельях через куртку наемника и через куртку убийц. Сейчас все, все нормально. Приятного просмотра. Так, а куда мы вообще идем? В другую сторону, Карта маленькая. Да-да-да, вот они. Курса идет. Опять, походу сил. те же, слышишь? А, не-не-не, те же, через луч играют. Бля, у меня колпак стоит не тот, нормально, я колпак Лирика прожал. Я тут, Эко мантию Клирика прожал, когда ты всех оттолкнул. Зря ты толкнул. Иди, он тебя не оттолкнет с этими плюсами. Да, уже я его не догоняю. Ну сапе сейчас зайдем. Это он зря, он дурак, конечно. А, ты немку поставил? Mm -hmm. Нормально. Если э, золотой, то чашу идем забирать. А mm какая -hmm. разница? По-моему, сейчас вообще не, что не влияет. А, файм дает больше. А, да. Хотя, может, не намного больше. Так слушай, если, хила, если видим хилла я сразу есть. Хил есть, что делать. Ну, сейчас ты идешь прямо в этого, в ДДшера. Он, он в тебя а, идет. А... идет аккуратно тебя хочет отзвонить. он доджит все мое с инвизом своим а это не ты я вражеского хила за, за тебя принял Да как они нас так рассоединяют, я да не понимаю. Подожди. Почему как, когда я хочу перерассоединить, О, хорош. Вообще, хоро красава, Да-да, хорош, хорош. Ну, все, убивай. У них ДД такой. Не да не, против. у них ДД нормальный. Ну ты бегал. И еще... ты бегал И еще... хорошо, Да-да-да, я знаю, я знаю. Ну против этого сапои на обычный бег, Все, идем думаю, Он первый. Сейчас легендарочка, да? Нет синей. <клышлен> Видишь, каким везло они нас постоянно в разные стороны отталкивали. какой ут? Окей, все, отходим, отходим, эти мобы не пропадают. Это чашка. Я когда скиллов? Ничего, сейчас он пропадет. Так, все, и переставь все скиллы с ТВЕ на ПВП. А я не менял ничего. А, да, не менял, окей. Нормально. Ой, ей-е-е-е-е-е-есть. А ну-ка. Хил, окей, играем. Не-не, в ДД, в ДД иди. Ладно. У них тоже курса. Слышь, отойди. Блядь. Да выходи из кулпака. то писец. Ой, ну, Сейчас умер. я его да? Да не, у нее слишком жесткий Сад, Такая же, как и ты. Киу сзади. Все, он, он сразу мантию прожил. Он в тебя садится. У тебя тоже мантия есть такая же. Не, у меня не такая же. Блять, меня сбили. Ни хрена сегодня лучше. Плюсы дали. Теперь в меня садится. Убивай. Я не могу, я уж все отдал. Ты кьюшки по КД стакай, что ты я вижу у него стаков. Я стакаю по КД. Я потому а, что, что отдал, что? не? Я, я понял, я понял, я забыл, что у тебя есть. Сейчас этим, меня шлепнуть вот аккуратно. Не, ну это их ошибка. Чтобы тебе идти, потому что у меня колфак тебя лечит больше. Сейчас от зони. Готов... Говори, когда будешь готов. Ешку бросать. А мантю нажал. Так я тебе себя с... нормально. Отойди, отойди от него подальше. Иди убивай хилахилаку, вот ты целишься, я не по нему Хи, Ты видишь, ой, хила в этого. Да-да, ты видишь, сколько у него хп. Вижу. <laughs> Изи добил я. Ой, какие они смешные. Нормально. Это было потничество. Это просто был про -игроки. Да, да, не, они новички, скорее всего. Хотя не, у них по полмиллиарда фейма, слышишь? Во время этого. У него получше мантия из-за того, что у него это мантия... Не подается контролю, он мне подается. Зимонтия лучше, чем я. Но у него и дороже в несколько раз. У него если, тысяч стоит. Если 4 золотой 4 сундук, 1. можно и чашу забрать, да? Не-не, не, не, не золотой. какая золота главное, главное, что фейм дают. Видишь, плюс 13 тысяч фейма за победу. И, вот, и неплохо ссыпет достаточно. И уже, в принципе, карты все. Так, если ваншот, просто надо отходить. Не, не ваншот, дурит. Опять это курса. Так, подожди, она, она через... Ага, она через вражду, и ее будет больно делать. Нет, не вышки нет. Не, не бей его во время этой ешки, ты знаешь, да? ОГП почти. Че Да она. У меня просто не было этого от зона. Ой-ой-ой, зря ты его ешь кудаешь. Ну. Это я не знал, неплох... но одновременно не нажали. Хватит хайпа тип на попалось не ну мы, я, я не потею они потеют фул па опять может мне друиды бить кого их их друиды Нормально, ты можешь сделал. Мне не хватает маны на, на вторую Ешку, слышишь? Давай отойдем. Давай чуть-чуть У меня мана кидает 20 секунд. Они сейчас нас по, по, по мане выиграют. Хорош. Он нажал щит. Можно развернуться. Я мантию нажал. Куда ты его убьёшь? Я мантию тоже мало. Ой. Ещё что-то больно. Я отойду. Я мантию нажал. Осторожнее, осторожнее. Мне 6 плащ. Ко мне чуть-чуть 10 хп, а не хп. Ч ⁇ у меня таргет пропадает твой? Не знаю. Ч ⁇ мы их по мане выигрываем? Меня Давай. тоже выиграли по мане. Тебя? Угу. Ну ничего, сейчас восстановят. Они вас ждут пока... Они их манова ждут. Ну хорош, ты киёшки статываешь. Я щит нажал. Фулл, фулл хп ходит, чел. Может мне на, на дурито переключиться? Не не, не не не Я забыл кух кухонный стак, подожди. Хотя, слышь, давай сейчас переключаюсь. Вот отойдем. Давай. Я не могу их пробить. у нас мана сейчас закончится. У тебя. Я перешел на экономный режим. Да-да, я понял. Я то еще забываю стакать так Мы скорее всего проиграем. И маны бегают. Да не, у меня сейчас будет банка, вот банка есть, все можно биться. Ее все, он дал ешь. Я не За камнем нет смысла драться. Да, я да. вообще не могу. Ни в, кого... ни, в хила, ни в кого кинуть. <coughs> Может, мне друида начать бить? Да, я говорю, переключайся, давай. Ну, что-то на меня переключается, то на тебя. На а тебя сейчас тебя ну? будут бить. Друид тупо за камнем будет бегать. Я говорил уже приключиться на друида, что ты делаешь? А он за, он за камнем будет бегать, понимаешь? Кругами. ты что, не можешь кьюшки за камни кидать? Нет, не кидает. Опять фу ХП. У него шапка просто такая же, как и у него. Вечная драка Видишь, за камень спряталась Ай-яй-яй, мне плохо, слышишь? Сейчас умру. Слышу. Капец плохо, сейчас умрем, слышишь? Слышу. Я не знаю, он мне, он мне дает за камнями. Вот видишь, он мне за камни дает. Видишь, опять едал. Я убить не могу. Не, я сейчас умру, все забей. Я не понимаю, я просто не понимаю, как он через стены мне дает, а ты через стены не можешь. дать Ты сейчас до сих пор видео снимаешь? А, я монтажить буду. А, окей, ну, наверное. Мон монтаж это нормальное а видео? Может, вообще. нет. Не, если да, не будем, потом э, отходить чуть-чуть. Сверху. Третью пассивку просто. Сверху? Не, пассивку просто. И, а, да, сверху. А, окей. Тогда ничего не меняю уже. Они новички. Да не, какие новички? Без гильдии. А, без гильдии, да, да. Не, ну если без гильдии не, не означает новички. 32 миллиона. Подтвердилась. <imitation> да, это, это я вот увидел. Ну только вот то, что он только что сделал, не очень это. а новичек, Вот сейчас вот, видишь, они сейчас переставляются против тебя. Вот а... Сейчас это какой-то Клеймор. Окей, нормально. У тебя все как раз против Клеймора стоит. Он прерывает мое действие. Да-да-да. <imitation> Может, не перекат поставить? Мне бег вообще не нужен. Будет шанс, 10 секунд. Да не, надо будет. Если он начинает убегать, ты его не догонишь, то просто. Джо, ну, иди бой, Климора гости. Он тебя он будет помочь. Да, да, да. Тебя хочет. Не-не, ты мантию нажал, нажал зря, это сейф. Не, это не сейф, это не мой сейф, понимаешь? У меня чародейка он мне бить не будет. Блин, отошел. Все, он как-то может под моей курткой, блядь, давать плюсы. Он вот как он может под моей курткой давать плюсы, если под моей курткой ничего каставать нельзя, по идее. Я же ему не даю блядь, это кастануть, что-то. Я взял защитку, да, вот, сейчас мне пиздец будет. Нет, есть, есть пук. Не, сейчас мне пиздец будет. А, окей, ты за, ты за... за тобой бегут. Я знаю. Я не могу дать, мне маны нет. Уф. Потно, потно, очень потно. А, нормально, он спор не маны нет. Давай побежим просто убегай с того буду. Я с того побегу. Он мне бить не будет. У меня нету маны. Просто нету маны, у меня маны нету. Как это? У меня нету маны, я не понимаю У меня тоже меня маны нету, нет, пошли. Почему мне так мана тратится? я этого не А Надо скилл поменять, давай попробуем. У нее Ешка просто 18% тратит маны от всей, то есть это слишком много она тратит, так что мне Ешка это, я не знаю, я ей должен ее пока давать, но она не, не пока дается Скиллы можно менять. Вражду ставить? Э, да, давай, если умеешь пользоваться, и это. Я колпак на Атталки у Колпак, да-да-да, хорош, вообще красава. Сейчас пробуем выиграть. Я вражду не умею пользоваться. Враждаю. Нет! Капец, ну всё, мы проиграли если не меньше пользы. Видишь, я не могу за камнем ждать. Тогда отходим ко мне. Это будет бесконечная битва и бессмысленная. Убегает. И них у них хил просто дикий какой-то. Чем более с манычей проблем не имеет. А чё боятся? А, это, потому что у него колпак этот, который на бесконечный бой. Королевский, который. Нормально. Отходим, отходим ко мне. Надо, чтобы они тут были, они а там. Ладно, они бить не будут. Наверное. Не, он, он, он всегда не против а, от тебя Кьюшкина в стапе. Ну чё ж он тебе Да не забей, мы это тоже проиграли ну, не факт, мы долго уже играем ну, так если видишь, он отхиливает просто полностью. Может подождать, пока мама кончится. Хорош. Красиво было сработано. <laughs> У хила все равно нет маны. Сейчас от зоны слышишь? Они уже зонятся там. В конце. Сейчас от зоны. А ч за. Почему контроль пропал? Слишком мало стаков, да? Не-не-не, я не знаю. Стаков мало. мысленная подку защиты выпил ай-яй-яй почти почти чуть-чуть не уже спряталась нормально все нормально сейчас в зоне хорош вообще красава так осторожно видишь он мантию зад который курит будет плохо а -а -а, спасибо за просмотр ты один из тех немногих кто досмотрел это видео до конца mm -hmm. плохо Я упал печально это забей это просто они меня бесят аж хил просто выхилит у него много